Универньюз приветствует тебя, дорогой зритель. Каждый наступивший день приносит нам новые события в жизнь. Тем более, если это жизнь студенческая. И в Казанском федеральном тоже что не день, то свежие новости. О них вам расскажу я, Адель Шамилова. Итак, мы начинаем. Международные эксперты оценили потенциал стратегических академических единиц КФУ. Организация Объединенных Наций начала свою работу теперь и в Казани. Вектор развития образования Татарстана стремится вверх. В КФУ прошло четвертое заседание Международного научного совета. Международные эксперты оценили потенциал стратегических академических единиц КФУ, которые представили ректор университета и руководители проектов.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 По завершению первой части заседания Ильшат Гафуров наградил международных советников дипломами и памятными знаками за заслуги перед Казанским университетом за вклад в развитие конкурентоспособности университета. Диана Шилова, Народольтиаров, Олег Апачаев, Универньюз. Давно хотел поучаствовать в модели Организации Объединенных Наций, но не решился отправиться для этого в Москву. Тогда у тебя есть уникальная возможность все исправить. Прямо в стенах КФУ стартовала работа Организации Объединенных Наций имени Виталия Чуркина. Как прошло торжественное открытие мероприятия, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Региональный этап международной модели Организации Объединенных Наций имени Виталия Чуркина впервые стартовал в Казани. Организаторами модели от региона выступил Казанский федеральный и студенты, обучающиеся в его стенах. Одной из основных задач Организации Объединенных Наций в Казани является вовлечение молодежи в процесс участия в общественной жизни города, обсуждение глобальных и локальных проблем и формирование гражданской позиции. Организация Объединенных Наций крайне заинтересована в том, чтобы ее идеалы, цели, принципы получили широкое распространение в мировом пространстве. Мы ставим цели не только ознакомить слушателей молодежь прежде всего, современным днем Организации объединенных наций, но показать, что в этой уникальной структуре есть свои достижения, но есть свои проблемы. И эти проблемы, может неожиданно скажу для вас, на эти проблемы ориентировалось молодежное как бы, сообщество современного мира и а, подключалось, училась подключиться к анализу. Открывая торжественную часть мероприятия, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров неспроста отметил, что среди выпускников КФУ довольно часто встречаются те, кто ярко начинает и продолжает свою карьеру, которая впоследствии признается на всероссийском уровне. Кстати, некоторые из таких выпускников приняли участие на состоявшемся этапе модели Организации Объединенных Наций. Среди них депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рима Ратникова, декан юридического факультета Лилия Бакулина и многие другие. Все они добились топовых позиций в структурах власти, как на уровне республики, так и на уровне Российской Федерации, отметил глава вуза Ильшат Гафуров, выразил надежду, что все достигнутое далеко не предел. Я думаю, пройдет определенное время, и мы все больше и больше будем видеть наших выпускников в структурах, которые принимают решения по стабилизации обстановки в мире, в нашей стране и в нашей республике. Теплые слова были сказаны не только в адрес работы модели Организации Объединенных Наций. Далее организаторы мероприятия торжественно присвоили ректору почетное звание культурного посла за большой вклад в развитие международных связей, выполнение крупных международных научных проектов план программы включены викторины по тематике Организации Объединенных Наций, выступления спикеров по различным комитетам и многое другое. Работы и мероприятия продлится до 6 декабря включительно. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Знакомство представителей вузов нашего города с Казанским федеральным университетом проходило в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ а также в Институте психологии и образования. Для чего проводятся подобные встречи, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет посетили заведующие кафедрами социально-экономических и гуманитарных наук различных вузов и университетов города Казани. Они побывали в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии, а также в Институте психологии и образования. Я, конечно, представляла себе, что мы сейчас сядем в большой аудитории, нам будут что-то говорить. Для меня было неожиданностью и, как оказывается, приятной, что началось наше совещание не с сидения там и слушания каких-то... А вот с этой вот интересной экскурсии, То есть здесь настолько все на высоком уровне оборудовано, как мы видим, нам все показывают, рассказывают. У меня просто гордость меня распирает за наш город, за то, что есть у нас такие программы, такие вот центры. Такие встречи очень полезны и значимы, ведь в рамках этого происходит знакомство с передовыми технологиями и инновациями в Республике Татарстан. А также обсуждается вопрос участия в этих разработках вузов и университетов. Мероприятие, я считаю, в этом все полезно, почему? потому что действительно люди должны знать, что творится у соседа. Тем более мы живем в одной республике, так сказать, работаем, в том числе и на республике, не только на свой голос. И в этом смысле, когда... Узнаешь, чем сосед, можно говорить о каких-то международных вещах, о каких-то взаимодействиях, о каких-то совместных проектах и, так сказать, деятельности совместной. Гости познакомились со структурой Казанского университета, а также обменялись опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. В Казанском федеральном состоялась республиканская конференция, посвященная векторам развития образования Татарстана. Подробности с открытием мероприятия расскажет Артем Тупичкин.